А тысячу рублей. Где мне взять? Раз, два, три, четыре. Ребятки, всем привет. С вами Штребух. И я решил разыграть среди вас тысячу рублей. Я не знаю, вот сюда, наверное, смотреть надо. Всем привет, с вами Штребух, расхититель помоечки. Я решил, ребятки, подарить кому-то из вас 1000 рублей? Для этого надо написать комментарий. От пяти слов прикрепить ID своего инстаграма или ID своего ВК для связи. А розыгрыш будет в прямом эфире на канале через 10 дней. И обязательно нужно также поставить лайк этому видосу и досмотреть данный видеоматериал до конца. Это свежий мой обзор находочек из помойки. Ну а чтобы его посмотреть до конца... Вам нужно обязательно поесть еды с собой взять вот для присмотра приятного, чтобы было еще интереснее. Ребятки, помойка кормит, насыщает, питает элементами питательными. Помойка дарит деньги. Вот 1000 рублей кому-то из вас достанется. Ставьте лайк, пишите комментарий там. Помоечка как обычно меня одаривает утюгами и электрочайниками. В этот раз был найден вот такой вот чайник с подставкой, он полностью рабочий, состояние офигенное. Чайник от бренда Leran с док-станцией, провод абсолютно целый. Я думаю, вот этот чайник можно будет продать на барахолке рублей за 500. Ну а вот эти утюги... <смех> Блять. Вот этот утюг, к сожалению, не работает. Нужно будет из него вылить, по-моему, воду. А вот этот утюг полностью рабочий. Также было найдено вот это зеркальце, которое полностью целое. Его можно закрепить к стене с помощью вот этого крепления. И вот таким образом крутить, вертеть и бриться. Там жопу брить и, по и яйцами там тоже можно. В общем, офигенная вещь для дачи или своего дома. Ну и для квартиры вообще, для любой поверхности, куда можно прицепить. Там везде это зеркальце пригодится а еще была найдена вот такая вот литровая металлическая кружка которую я оставлю себе потом сделаю крафт вот здесь все обрисую сделаю по красоте кружка абсолютно целая огромнейшая я о такой кружки реально мечтал помоечка исполняет мои мечты из нее будет просто офигенно пить чай или горячее молоко с медом а еще помоечка одарила меня супер топовым утюгом такой утюг я еще в жизни не видел он от бренда kit Ford. Самое удивительное то, что в нем есть сенсорные кнопки. И утюг полностью рабочий с регулировкой температуры. И когда меняешь температуру, в утюге меняется подсветка. Ребят, это просто шикардос. Правда, вот эта кнопка, я не понимаю, зачем вообще нужна. Данный утюг я бы оставил себе, потому что он реально офигенный. Плюс в нем есть три режима подсветки, ну и сенсорные кнопки. Люди заелись капитально. И кстати, когда вода нагревается, на экран выводится текущая температура воды. Сейчас вода нагрелась уже до 40 градусов. В мире можно смотреть на три вещи. Во-первых, как кипятится утюг. Ну и во-вторых, как кипятится утюг. Помойка снова знатно одевает. Во-первых, нашел вот такую рабочую курточку зеленого цвета. Смотрится она восхитительно. Есть светоотражающие вставки. Куртка в размере S от бренда Demix. Сзади написано Сузлер. Я думаю, я эту курточку оставлю себе. Возможно, в будущем пригодится. Там может машину чинить или что-то ремонтировать, ремонт дома делать. Также были найдены абсолютно новые вот такие дутые штаны зимние. Тоже это из робы для рабочего. Офигеть. Также была найдена новая абсолютно мастерка от бренда d Размер М. А еще нашел вот такую подушку для полетов в самолете или поездок на автобусе в машине. Прикольная штучка. Одевается как капюшон. Закидывается она за шею. И очень удобно ездить куда-то в дальние поездки с помощью этой подушки. А еще помойка меня офигенно одевает. Посмотрите на эту курточку офигенную. Это куртка от бренда Mirel. Стоит подобная куртка в районе 19 тысяч рублей, может даже больше. Она супер теплая и полностью целая, нигде не порванная, полностью всей молнии все работает. Я теперь в этой куртке хожу и бесконечно кайфую от халявы. Нашел я эту куртку на стриме, когда рылся в помойках с пацанами. Только Димон там порылся в помойке, ее не увидел, а я ее увидел и забрал себе, отстирал. И теперь вообще, как же это офигенно, кайфую, ребят, в теплоте и в уюте. У этой куртки есть единственный косяк, из нее э, сочится через щели пух. Вот видите, кусочки пуха здесь, теперь толстовка вся в пуху. Но я считаю, что это незначительный косяк, потому что... Ну, ребят, получить куртку, которая стоит в районе 19 тысяч, это очень офигенно. Вот фирма Мирил, 54 размер. Сказка. Помойка дарит тепло. Вот еще меня помойка порадовала вот такими шлепанцами. Шлепанцы типа аля Кроксы, зеленого цвета, удобные. И я теперь в них хожу по дому, и мне очень э, приятно, удобно. И они не воняют потными носками, потому что они резиновые. А еще помойка порадовала меня вот такими синими штанами, в которых я хожу по дому. Они полностью целые и очень удобные, обычные спортивные штаны. А еще было найдено две пары абсолютно новых штанов. Эти штаны также нужны для работы. Новые абсолютно рабочие штаны. От бренда Unicworks. Я думаю, данные штанишки мне идеально подойдут. Тоже оставлю их себе. Возможно, в будущем они мне пригодятся. А еще нашел себе офигенные джинсы. Джинсы очень широкие, толстенькие, в офигенном состоянии. Джинсы из магазина Zara, размер 42. Они мне идеально подойдут. Но из мелких косяков. Вот здесь немного порвана мотня. Но это ничего страшного, потому что здесь не будет видно этой дырки. Мне в принципе на это пофиг. Я буду носить эти джинсы и кайфовать. Было найдено две пары рабочих весов. Вот эти работают превосходно. А вот в этих весах, к сожалению, нет батарейки. Но, возможно, они тоже рабочие. Продам это все на барахолке. Рублей по 200 за весы. Было найдено две пачки бумаги А4. И она абсолютно новая. Правда, вот какая-то тонкая. И, судя по упаковке, упаковки какие-то старые. Бумага сделана Светогорски. Видимо, эту бумагу кто-то очень долго хранил. Здесь две абсолютно полные пачки. Эта бумага мне очень сильно пригодится дома ведь у меня есть дома принтер Который я находил в помойках на помойках было найдено очень много сумок с находками там же были найдены эти фотографии документы здесь есть две трудовые книжки свидетельство о заключении брака свидетельство о восьмилетнем образовании старые фотокарточки которые кстати блин так вот винтажно все это смотрится офигеть также была найдена корочка от свидетельства о рождении раньше в советском союзе когда человек рождался выдавалось вот вот такая вот медаль с Лениным, родившаяся в Ленинграде. 1985 год. Медаль абсолютно новая. Как видите, она именная. Да, такого я еще в жизни никогда не видел. Также был найден загранпаспорт и он полностью настоящий и даже действующий. Я не знаю, почему это все выкинули, ребят. Возможно, конечно, кто-то умер, но надеюсь, что нет. В этих старых конвертах большое количество старых фотографий. Это все охотно покупают на барахолке. Есть, кстати, даже очень старые фотографии. Вот Допустим, вот это. Она 1937 года. Охренеть. В этом пакетике различные пуговицы. Возможно из них есть какие-то очень старые. Кто-то их собирал. Также есть вот такие вот различные статуэтки. Но судя по их внешнему виду, скорее всего они современные. Возможно только вот эта какая-то старая. И кстати, ребята, когда я вот это увидел, я не сразу понял, что это такое. Оказывается это деревянная солонка. Сюда засыпается соль. А еще есть вот такая вот сережка из янтаря Золоченная. Но, к сожалению, она одна. Вторую не удалось найти. Я думаю, эту сережку охотно купят на барахолке рублей за 500. Но самое жесткое, это, конечно, загранпаспорт. Кстати, помню, было время, когда я находил паспорт Российской Федерации, не загранник. Я его потом разорвал и выкинул. Блин, почему люди вот такое выкидывают? Ну, мне кажется, такое нужно разрывать перед тем, как выбрасывать. В общем, помоечка дарит ностальгию по старым временам. А еще помоечка порадовала осенний курс. Курточка от бренда Пума. Курточка полностью оригинальная в размере L. Смотрится она, конечно, офигенно. Такая чисто обычная куртка. И на затылке здесь надпись Пума. Так, в принципе, ничего особенного в этой куртке нет. Я думаю, эту куртку нужно одевать под толстовку и будет смотреться офигенно. Также помоечка порадовала абсолютно новыми носками с единорогами. Но вот кто-то взял и вот этим единорогом отрезал носы. Это очень обидно, конечно. Я не знаю, купят ли эти носки на барахолке из-за этого но думаю рублей за 10 возможно кто-то и возьмет в принципе здесь можно все позашивать и еще одна осенняя куртка от бренда аутвентур состояние офигенное но только размер с курточка маленькая возможно в ней ходил какой-то ребенок но состояние у куртки офигенное не знаю почему ее выкинули люди скорее всего просто заелись нашел себе в помойке новенький костюмчик он кстати в офигенном состоянии в комплекте есть брюки и пиджак. Состояние костюма просто восхитительное. Костюм выглажен. Он же конечно помялся, потому что он лежал у меня мятый в пакете. Возможно его купили чисто чтобы сходить на свадьбу, ну или на похороны. Данный костюм я оставлю себе, он мне пригодится как реквизит для съемок. Ну или на будущее для свадьбы тоже сгодится. Костюм от бренда Sinar. И к моему сожалению данный костюм сделан в России. То есть он по-любому недорогой. Когда я нашел эти светильники, я конечно же подумал, что они работают. Рабочие. Но, к сожалению, из рабочих оказалось только два вот такого размера. И я их уже установил в потолке. Выглядят светильники офигенно. Они со встроенным блоком питания светодиодные. И света выдают достаточно, чтобы снимать обзоры находок из помойки. Поэтому я очень рад такой находке. Помоечка дарит освещение в гараже. А вот эти светильники, к сожалению, не работают. В них погорели блоки питания. Но это, в принципе, не страшно, ведь светодиодные ленты по-любому рабочие. Поэтому данные светильник я думаю не составит труда мне продать на барахолке. Рублей по 50 за один светильник. Нашел полностью рабочую духовку от бренда Delta. В духовке имеется, естественно, таймер, переключение тенов. Оба тена работают, все прекрасно работает. Внутри конечно духовка немного подзарыгана и нет противней, но это не проблема. Продать подобную духовку планирую на авито рублей за 800 как минимум. Единственный косяк этой духовки это внешнее состояние, но при желании я думаю ее можно перекрасить. Ну или отмыть. Хотя не думаю, что вот это отмоется. Помойка дарит возможность приготовить курочку с яблоками в духовке. Нашел старый, но рабочий миксер от бренда «Мария». 93-го года выпуска. В миксере есть три режима. Все прекрасно работает. Помойка дарит возможность взбивать яички. Также с миксером были две дополнительные насадки. Думаю, этот миксер за 100 рублей улетит со свистом на барахолке. Была найдена портативная газовая плита, с которой можно ходить в походы. Плитка сделана в Корее, модель на экране. На плитке имеется крутилка переключения режимов огня. Также во вовнутрь плитки, вот сюда, вставляется газовый баллон. Но баллона в комплекте не было. Но я думаю, баллон я куплю, эта плитка мне очень сильно пригодится. Так-то офигенная на самом деле вещица и очень пригодится в походе. А вот эта штука вот таким образом переворачивается для удобства транспортировки. Конечно же плитку эту продавать не буду. Оставлю себе. Нашел жилет работника Дикси. И он, кстати, именной. В хорошем состоянии. Молния в жилете полностью рабочая. Без понятия, почему его выкинули. Возможно, вот этот новокрещенов уволился с работы и выкинул свой жилет. Размер жилета Excel данный жилет мне идеально подходит для того, чтобы одевать его поверх куртки. И таким образом мне намного теплее и комфортнее искать находки в помойках. То есть в данном жилете я буду ходить по помойкам и кайфовать от тепла. Помоечка утепляет. А еще был найден в упаковке соленый лещ. На запах он офигенный. К пивасику самое то. Оставлю его себе, приберегу, потом куплю пиво и буду пить его с лещом. Взе ебумба. Помоечка дарит закуску к пиву. А еще нашел себе вот такое вот прелестное худи с крутым принтом. Состояние худи, конечно, не особо классное. Вот здесь есть какое-то пятно. Не факт, что оно отстирается. Понравилось мне худи чисто из-за вот этой вышивки. Так что это худи я по-любому себе оставлю чисто из-за вот этого принта. Ведь помоечка дарит халяву и знатно одевает. И грех отказываться от такой халявы. Не, ну принт просто офигенный. Я по-любому этот худак оставлю себе. Потому что что смотрится он офигенно. Чисто гулять надо будет в этом худе. На выход, конечно, я его не одену. Рукава здесь тоже подушатанные, конечно, но ничего страшного. Зато смотрится модно. А еще помоечка дарит модную осеннюю курточку для девушки. Состояние у куртки нормальное. Рукава, в принципе, целые. Вот в этих местах, видно, подстерлась краска. Видите, здесь темное пятно. А здесь все более такое золотистое. Видно, из-за этого куртку выкинули. Но я в этом не вижу ни Никаких косяков ведь оно так смотрится как будто это и должно так быть курточка реально стильная размер куртки примерно м молния застегивается офигенно курточка от вот этого бренда не знаю где ее покупали но качество куртки довольно таки хорошие я эту куртку продам на барахолке я думаю на изи рублей за 300 курточка вообще вот реально был бы девушка я бы ее носил потому что она ну реально стильная модная молодежная офигенная а еще помоечка дарит коньки в офисе в офигенном состоянии 40 размера на коньках есть даже защита лезвий офигеть коньки беленькие в офигенном состоянии их нужно только лишь почистить в некоторых местах есть грязь но больше нет никаких косяков они как будто новые их возможно всего лишь один раз или пару раз одевали а еще помойка дарит подставку для цветов в разобранном состоянии в собранном эта подставка выглядит вот как-то вот так Коньки продам на барахолке рублей за 500. А вот эту подставку продам рублей за 100. А еще помоечка порадовала новым плащом дубленкой. А знаете почему новая? Потому что смотрите, вот здесь висела бирка, И вот эту пластиковую штучку даже никто не выкинул. Возможно конечно ее пару раз одевали. Но судя по состоянию, ребят, мне кажется она новая. Состояние вообще офигенное. Вот посмотрите на карманы. Если бы она была бы ушная, затасканная. Вот здесь была бы куча грязи. Но карманы абсолютно. Абсолютно чистый. Дубленка теплая. Не знаю, конечно, что это за бренд такой. Сколько она новая стоит, я без понятия. Я планирую эту дубленку продать на барахолке за 1000 рублей. Я думаю, ее обязательно кто-то там купит. Тем более сейчас сезон. Помойка балует электроинструментом. В этот раз в своем кейсе был найден перфоратор от бренда Hammer. Провод целый, на вид перфоратором не особо много пользовались, потому что вот эта часть не особо грязная. Но все же он был ушный и в нем есть косяк. Его кто-то разбирал и поломал внутри пластик. Скорее всего пытались заменить щетки, но у людей нифига это не получилось сделать. Я надеюсь у меня получится его починить. Ну а если в итоге я его сделаю, то оставлю себе, продавать такую вещь не хочу. Это очень полезная в хозяйстве находка. Ведь подобный новый перфоратор стоит тысяч Девять, но ну Абушный тысячи четыре, так что лучше я его починю и оставлю себе. Помоечка одаряет электроинструментами. Разве это не круто? Это просто восхитительно, ребят. У меня нет слов. Помоечка снова одевает. Вы посмотрите на эту курточку коричневого цвета. Но смотрится, конечно, не особо модно. Она старая. Но состояние у нее просто офигенное. Видно, что эту куртку покупали в Италии. Потому что я здесь вижу надпись Милану. И сделано в Италии. Размер L. Я в будущем хочу заняться крафтом одежды. Поэтому куртку эту я оставлю себе. В будущем планирую ее как-нибудь особенно разрисовать и смотреться она будет уже покруче я уже забыл когда последний раз ходил в магазин за одеждой ведь нахрена ну надо если помойка настолько круто обеспечивает одеждой помоечка знатно утепляет вы посмотрите на это количество теплых рукавичек перчаток и зимних шапок вот это кстати шапка очень прям теплая а рукавички продам на барахолке а вот эти все остальные перчатки я оставлю себе буду в них добывать находки в помойках самый ну и, конечно, ценные это вот эти вот перчаточки. Они очень толстые для помоечек. Самое то. Помойка дарит тепло. Помню, на стриме прям в одном месте нашел два утюжка для волос. И вот эту хрень для того, чтобы. Чтобы делать завертушки не помню как мулине называется или что-то типа этого или плойка хрен его знает не шарю ребят ну в итоге вот эта хрень рабочая, и утюжки тоже рабочие данные утюжки можно будет смело продавать на авито рублей по 200 за штуку Ну или как вариант их можно продать на барахолке по 100 рублей но это конечно очень дешево но в последнее время у меня все меньше и меньше времени хватает на то чтобы выставлять находки на продажу на авито а вот эта штука я думаю, самая дорогая. От бренда Remington. Здесь есть регулировка температуры и кнопка включения. Думаю, данная хрень стоит в районе 3000 рублей новая. Возможно, конечно, и дешевле. Вот эту штуку подарю своей сестре. А данные выпрямители продам на барахолке. Помойка снова меня балуют электрочайниками. Вот только есть косяк. Все эти три чайника нифига не рабочие. Поэтому продам их на барахолке рублей по 50 за штуку. Починить, я думаю, их в принципе, можно. Но если, конечно, там не сгорел тем. За вот эти чайники мне еще обиднее, чем за этот. Хотя этот от бренда Philips. Но видно по форм-фактору, что это старый чайник. Он пластиковый. А эти чайники с подсветкой к сожалению, не рабочий. Блин, капец. Была найдена стильная настольная лампа от бренда Ikea. Она может вот так регулироваться. В ней стоит мощный диод желтого цвета. И с помощью сенсорной кнопки можно регулировать яркость данной лампы. Лампа сделана очень качественно. Но изначально она была поломана. А именно вот эта лампочка была полностью отломана. И вот здесь было поломано крепление. Но с помощью обычной шариковой ручки металлической я эту лампу починил просто ставил в эту дырку металлическую ручку и удлинил провод и соединил контакты и теперь лампа изумительно работает смотрится офигенно стильно и кстати из косяков с лампой не было изначально блока питания поэтому я его тоже сюда приколхозил использовал блок питания от принтера данную лампу заберу домой мне она очень нравится дома пригодится было найдено две коробки в которых были вот такие вот USB адаптеры первый USB адаптер от бренда TP-Link модель AC1300 новый он стоит 1300 рублей что за совпадение скорость wi как вы видите большая аж целых 867 мегабит в секунду это очень много для вот такой вот флешки я надеюсь что данный wi адаптер рабочий вот его кстати характеристики неплохая такая вещица вот этот wi адаптер оставлю себе а вот этот продам этот кстати уже по бюджетнее такой я думаю будет стоить рублей 900 тысяч. Работают данные Wi-Fi приемники на Windows 10. Это, кстати, офигенно. Это означает, что это современная электроника. Скорость этого Wi-Fi адаптера 433 мегабит на секунду. А у этого 800 чем-то. Так что помоечка дарит право выбора. Можно себе выбирать самое лучшее. То, что похуже, можно смело продавать. Данный Wi-Fi адаптер можно будет смело продать на Авито рублей за 500. А вот этот можно было продать рублей за 8 800. Главное, конечно, чтобы они были рабочие. Но, по идее, они должны работать. Ведь что в них может сломаться? Просто офигенно. Как же я люблю помоечки. Теперь у меня компьютер будет работать без проводов. Помойка подарила мне два альбома новых для фотографий. Состояние просто идеально. А не стоп. Вот этого я сразу не заметил. Оказывается, вот этот альбом не новый. Так, проверяем. Ну, вроде бы больше нигде никаких надписей нет. В принципе, данный альбом и купят на барахолке я думаю по 100 рублей за альбом здесь немного порвано но в принципе эту страницу вырвать можно и вот эту тоже сойдет ребят за полтинник офигенный альбом ништяк помойка дарит воспоминания а еще помоечка меня балуют термосом термос полностью целый нужно его конечно отмыть немного под зарыганный термос был найден с чехольчиком на барахолочку как раз его возьму и буду из него пить чаек и кайфовать от тепла помоечка дарит возможность пить горячий чай на барахолке. А еще помойка мне подарила вот такого робота собаку. Глаза у этого робота по идее должны были светиться. Но к сожалению данный робот не работает. Я очень долго заряжал этого робота, но возможно встроенный аккумулятор сдох. Или к этому роботу должен идти какой-то пульт. Но на помойках кроме этого робота ничего не было. На жопе есть кнопка, которую я нажимаю, ничего не происходит. Данный робот заряжается по USB кабелю. Есть кнопка включения и Кнопка переключения каких-то режимов. Но при их переключении ничего не происходит. Робот не работает. А еще у него были уши, но их кто-то ему оборвал. Видимо, данный робот не слушался хозяина. Продам данного робота на барахолочке рублей за 50. Очень, конечно, обидно, что он не работает. Помойка порадовала офигенным разветвлителем для машины. Видно по нему, что он качественный. Провода очень толстые. И на вот этой вилке даже есть предохранитель. Разветвлитель от бренда 3Y Power Pro. Сделан в Германии. Ростест офигеть. Оставлю данный разветвитель себе. В будущем когда будет машина, он мне очень сильно пригодится. И кстати, снизу разветвителя даже есть USB разъем видимо для зарядки телефонов. Помойка подарила две копилки в виде коров. Они абсолютно новые, металлические. В них очень удобно скидывать монетки и с помощью вот этой ручки носить их можно с собой. Данные копилки положу в сюрприз боксы. Неплохая находка. Будет довольно таки неплохо смотреться на чей-то полки и очень удобно то что они металлические обычно копилки идут фарфоровые их приходится разбивать да и смотрится офигенно помоечка порадовала меня женским рюкзаком в хорошем состоянии абсолютно целым также помоечка порадовала вот такую тлашью рисункой в которой установлен вот такой огромный диамант сумочка очень удобно раскрывается она очень твердая внутри целая но внешнее состояние у нее не особо хорошее видимо ее какой-то кот код царапал. Здесь вот тоже много царапин. Не знаю, купят ли ее на барахолке. Но возможно, что купят. Поэтому возьму данную сумку на барахолку. Раньше в этом месте у меня стоял вот такой вот тройник. Но после того, как я подключил два обогревателя плюс электрочайник, он сгорел. Но радует то, что недавно в помойке были найдены вот такие вот розетки. Я их установил и теперь просто кайф. У меня, во-первых, уже не три розетки, а восемь. И во-вторых, смотрится просто Офигенно. Очень радует то, что меня помоечка постоянно выручает. Ведь нашел я и данные розетки примерно дня два назад. И тут у меня сгорает эта хрень. И я сразу же вспомнил про эти розеточки и установил. Просто офигенно. Помоечка балует меня неплохими селфи-палками. Первая селфи-палка из отеля Rixos. Не знаю, что за отель. Ребята, если шарите, напишите в комментариях. Возможно, это какой-то дорогой отель, который выдает своим постояльцам бесплатные селфи-палки. Данную селфи палку в сюрприз-бокс. Она, кстати, довольно-таки длинная. Ее можно переделать под удочку и с помощью селфи палки ловить рыбу. А вот эта селфи палка просто офигенная, ребят. Она реально такая тяжелая и качественная. С рабочей Bluetooth кнопкой. Селфи палка от бренда UI. Я так понимаю, типа аля Xiaomi. Здесь даже, кстати, вот эта ручка в защитной пленке. Снизу вот эта штучка откручивается и данную селфи палку можно прикрутить к штативу. Селфи-палка видно по качеству. Очень качественная. И катапультируется. Очень удобная селфи-палка. Ребят, вот эту селфи-палку оставлю себе. Для съемок пригодится. А еще помоечка порадовала палеными AirPods'ами. зарядкой под Android. Состояние у них не особо хорошее. Сеточки из них кто-то украл. набитые они серой. Очень мерзкое зрелище. Наушники от бренда US. Звук в этих наушниках по-любому отвратительный. Данный наушники продам на барахолке рублей за 50. Но они, кстати, работают. Но сами наушники я не проверял. Мне что-то очень мерзко. А моечка снова дарит мыльное рыльное. Как обычно, постоянно его нахожу. Вот это мыльное рыльное я продам на барахолке. Здесь вот три бутылки мицеллярной воды, лак для волос, оттеночный бальзам. В общем, мне это не надо. А вот это уже мне надо. Тут большое количество шампуней, гелей для душа, даже есть вот такой мус для душа и он вообще полный а еще среди этого мыльного рыльного есть зубная паста от фирмы rox это довольно таки недешевая зубная паста эх помоечка меня снова балует мыльным рыльным буду мыться чистить зубки и кайфовать от халявы из помойки помойка в последний раз очень хорошо балуют зимними вещами поэтому для барахолки я очень много их набрал здесь зимние теплые куртки различные теплые свитера, шапки, перчатки и толстовки. Также там есть большое количество штанов. Данные сумки скоро поедут на барахолку, там я это все разложу и буду продавать, потому что сейчас сезон и зимние вещи покупают. Ну а показывать содержимое сумок не имею смысла, потому что тогда обзор очень надолго затянется. Поэтому чисто решил вам показать объемы. Также помоечка порадовала новой табуреткой в гараж. Небольшая часть мелких, но классных находок. Во-первых, был найден электротриммер от бренда Remington. Он рабочий со встроенным аккумулятором. И он был даже с насадками и с вот таким чехлом, в котором также валяются дополнительные насадки. Триммер рабочий, внешнее состояние более-менее нормальное. Продам его на барахолочке рублей за 200. А вот эту машинку для стрижки или это триммер, я не знаю, я его оставлю себе. Это тример от бренда Philips. С помощью вот этой штучки регулируется насадка. Также ее можно снять и использовать вот таким образом без насадок. Работает восхитительно. Ну и бренд Philips, я думаю, получше, чем Ремингтон. Поэтому данный триммер я оставлю себе. Он офигенный. В комплекте с этой машинкой и той были даже блоки питания. Также было найдено две вот такие машинки для стрижки. Но из них кто-то обрезал провода. Возможно, они не рабочие. Вместе с ними даже была коробка с новыми к ним насадками. Также был найден ноутбучный процессор. Модель его т 58 2.0. Скорее всего что-то бюджетное по-любому. Также был найден стационарный телефон с док-станцией от бренда VoxTel. Продастся на барахолочке рублей за 50. А еще рублей за 100 продам вот эти колонки ноутбучные. Они работают, но к сожалению есть косяк. Работает только одна колонка. Но чтобы починить вторую, там в принципе не составит от никакого труда. Там скорее всего где-то отходит просто провод и все. Это чинится буквально за 30 минут. Также была найдена клавиатура для компьютера от всемирно известной фирмы Dell. Видно кстати ребят по качеству данной клавиатуры что фирма это очень хорошее. Качество прям на высоте. Ну она обычная, не механическая. Но пользоваться такой можно. Все буквы видно, ничего не стерлось. Продать данную клавиатуру можно будет рублей за 150 за 100. Также была найдена Smart TV приставка от бренда Ростелеком. В комплекте с ней даже был блок питания и провода для подключения колонок. Но самого дорогого пульта в комплекте не было. Поэтому данную тебе приставку получится продать только лишь рублей за 100 в лучшем случае. А еще был найден Wi-Fi роутер Ростелеком. Модель роутера на экране. А еще была найдена неплохая швабра зеленого цвета. Полностью целая. Продам на барахолке рублей за 100. Также был найден кстати чехол от квадрокоптера джай но люди настолько невнимательны. вот здесь лежали вот эти вот черные коробочки в которых были запасные от него лопасти новые и они их тоже выкинули походу случайно попробую данные кейсы лопасти продать на авито рублей за 500 также был найден USB удлинитель для компьютера с одного на 4 USB-шки. это круто я его заберу домой а еще был найден старый графический планшет от бренда trust графическим планшетом я никогда не пользовался ну, видимо, потому что я не художник. Но на самом деле вещь интересная. Даже в комплекте была ручка, с помощью которой люди рисуют на графических планшетах. Косяк данного планшета в том, что внутри была окисленная батарейка. Но я ее выкинул. Тут, по сути, нужно просто почистить контакты и все. По идее, данный графический планшет должен работать. Я его нашел на стриме и подписчики в чате писали, что данный графический планшет очень старый. И, скорее всего, он не будет работать с 10 Windows. Модель планшета на экране Ну пусть он и старый, я думаю его по-любому кто-то купит на барахолке Интересная вещица. Также был найден диплом победителя автомобильный промоушен за второе место в первой категории. С Сюренову Вячеславичу Вячеславовичу Я думаю, слушайте, возможно и даже вот это купят на барахолке, поэтому я это возьму. Вообще, по идее, можно вот эту металлическую поверхность отшлифовать или покрасить и написать все что угодно. Тут чисто данный диплом интересен как изделие, из которого можно в итоге будет что-то переделать под себя. Также была найдена коробочка от магазина букер я их собираю вообще данные коробки покупают у меня лично эти коробки покупали по 200 рублей за штуку а еще я нашел целый кокос я его принесу домой разобью очень хочется его похавать попить кокосового молочка из помоечки а еще была найдена коробка от часов она и внутри подушечка и запасные вот эти вот штучки от браслета данную коробку продам на барахолке рублей за 10 также была найдена металлическая кружка которую покупали в шире Ланке. Это типа металлическая кружка для воды, полностью целая. Положу ее в сюрприз бокс. Также была найдена жижа для вейпа с манго. Оставлю себе. Буду парить вейп и кайфовать от халявной жижи с помойки. Спасибо, что досмотрел, Спасибо, что досмотрел данный видеоматериал до конца. Вот тут будут подписки на каналы. Там мои на первый, второй там канал. А здесь вот. Тут посмотри мои видео по прошедшие. Пока. Всем пока.